Удобно говорить? Да, удобно. Евгений, так, чтобы сразу к делу перейти, ваши сотрудники как-то по поводу меня информацию уже давали, не давали? Да, давали. Давали. Ну, я как много времени у вас не займу, расскажу, собственно говоря, что произошло, вот, потому что, ну, Издержки коммуникации, может быть, они вам что-то не то передали. Смотрите, Евгений, какая ситуация. Общался я с вашим менеджером, Наталья Михеда, по-моему, вот. а, Приняли мы с партнером решение а, купить вашу франшизу. Вот. Потому что идея нам очень понравилась, готовый бизнес фактически. А, покупаешь конструкцию у вас, вот, вы сами привлекаете клиентов. Вот. В принципе никаких проблем нету ну, надо только договориться с управляющими компаниями вот. перед тем как принять решение о том что покупать франшизу я встретился что у нас с тремя крупными управляющими компаниями директорам показал все это в принципе всем все понравилось вот. дали мне добро делали все это вот то есть показывая фотографии как это все выглядит в презентации потом Пришла конструкция, вот, и мы столкнулись с отдельной проблемой. Большинство лифтов, которые так, у нас в городе есть, мы ну, объездили, объездили немало домов. Вот они у нас, э, как сказать, вот эта панель, на которой находится кнопка, она очень узкая, а чаще всего ее, ее вообще нет. Вот, соответственно. Когда мы устанавливаем вашу стандартную конструкцию, мы сталкиваемся с этой проблемой, то, что, ну, во-первых, я об этом не знал, то, что необходимо под конструкцию что-то подкладывать. Это раз. Мне об этом никто ничего не говорил, к сожалению. Вот. Вторая проблемка, это то, что необходимо э, то, что о, кнопка, сама лифта, будет утоплена в, в конструкции. Вот. А это... Ну, у... Вряд ли это вызовет какие-то нейтральные эмоции у жильцов дома, вот, а у управляющей компании это вообще вызвало негатив. Вот, потому что мы с ними выезжали на место вот вчера. Я там консиджин собрал, точнее, это уже вчера. Вот. Высловили мне ваш сотрудничество новую конструкцию. Евгений, вы здесь еще? Да, да, да, я слушаю, Александр. Бывает часто, что говоришь, говоришь, это бургнувает, и непонятно с какого момента дальше начинать Выслали мне вас, что сотрудницы новую конструкцию. Кстати, очень сложно им что-то объяснять, потому что они, видимо, эту конструкцию ни разу сами не устанавливали. они не задают вопросы, как будто они. Они потом признали, что они ни разу не ставили Выслали новую конструкцию. Идея хорошая, но проблема в том, что. Элементарно болты невозможно закрутить и открутить. Вот. Но самая главная проблема с болтами можно самим что-то придумать. Вот. Самая главная проблема, что невозможно в этой конструкции, если вы ее к стене прикрепите, невозможно что-то на ней, невозможно рекламную панель поменять. Вот. Соответственно, она сидит плотно а, к стенке, как должно быть на фотографиях. но рекламную панель поменять невозможно. Угу. Вот, вот, собственно говоря, водная часть. Вот. А, Пусть, я не вопрос. А вы представляете, как должна выглядеть конструкция для того, ну, чтобы да? она удовлетворяла? Для того, чтобы она удовлетворяла вашим ожиданиям, представляете, как должна выглядеть конструкция? Вы сами представляете? Ну, я не только представляю, я видел, как она должна выглядеть. И давайте мы вам изготовим э, конструкции такие, какие вы нам скажете. Нам все равно, честно говоря, какие конструкции э, вам, вам, вам предоставить. И, и, и, именно для вас подготовим. Евгений, вот, понять правильно. Вот я не первый раз сталкиваюсь с франшизой, вот, надеюсь, не последний. Вот. Я когда франшизу покупаю, я получаю готовое решение. Вот. То есть от меня нужны деньги и нужны определенные ресурсы. Вот Если я сейчас буду заниматься разработкой какой-то конструкции под нас, вот, то это у меня займет определенное время, определенные, ну, и, опять же, определенные ресурсы, вот. Американ, бы, ну, мат... ваш, я понял, угу, я понял. Ваш вопрос, честно говоря, поставил у нас в тупик, потому что у нас на сегодняшний день 60 партнеров, все 60 имеют, все 60 имеют одинак, одинаковые конструкции, из 60, 50, ну, просто 10 там у нас... Э, на этапе установки. 50 уже установили, уже продают э, рекламу. И такой вопрос, что не подошла конструкция, честно говоря, мы получаем вторую. Ну, касаемо того, что девочка конструкцию никогда не ставила, действительно, она ее никогда не ставила, и э, в, в подобных случаях она... Э, приадресует э, вас э, на мастер-партнера и в общем-то она это и сделала для того чтобы э, вас проконсультировал человек который непосредственно в поле работает ну, с мастер партнером я связался вот из э, города Химки вот он мне сказал что странно что тебе никто про эту проблему никто не сказал вот. я эту проблему решил тем что отверстие сделал э, больше чем стандартный ответ, потому что когда ответственность маленькая, я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди жалуются, вот, постоянно сталкиваюсь с тем, что выдирают конструкцию, ну и там много нюансов. Вот. Я, Евгений, смотрите, у меня очень простая, простая очень позиция, да, я, ну, не знаю, как для вас 400 тысяч это деньги, но деньги для меня это, ну, для меня это деньги. Когда я что-то плачу, за что-то плачу, тем более такие деньги, я хотел бы получить ну, продукт готовый к использованию. Вот. Вот. Мне очень не понравилась, например, риторика ваших сотрудников относительно того, что ну, ну, вы там придумайте сами какую-то конструкцию, сами ее изготовьте вот, под наш патент и, и работайте. Ну, Понять правильно, Евгений, я когда покупаю франшизу, я не покупаю... Э вот то, что мне предлагают ваши, сейчас ваши сотрудницы. Я покупаю готовый бизнес-решение, которое работает. А, относительно того, что у вас 60 партнеров, ну да, есть такое выражение, практика критерий. Да? Относительно того, что вот, все работают, все не жалуются. Ну, замечательно. Я, Может быть, Чумаши какой-то уникальный регион. Я на самом деле Чебоксары какой-то уникальный регион. Я нашел несколько листов, где можно установить вашу стандартную конструкцию. Но это несколько листов. Большинство лифтов, которые я объездил, имеют плоское основание, и туда вашу конструкцию поставить невозможно. Угу. Если бы, смотрите, Евгений, я ввиду того, что э, ваш продажник дал мне э, не совсем полную информацию, я бы сказал даже некорректную информацию, меня никто не предупреждал, что мне нам надо какие-то... Э, Точнее, моим монтажникам необходимо какие-то картонки подкладывать. Меня никто не предупреждал, что необходимо отверстие больше делать. Если бы, например, еще меня никто не предупреждал, что кнопка будет утоплена, собственно говоря, в рекламной панели. Я принял решение на основе той презентации, которую мне дали. Я посмотрел презентацию, замечательно. Великолепный продукт. Все супер. Указал. Управляющие компании мне дали добро, заплатил деньги, думаю, начну работать. У меня 100 монтажников, 4 монтажника, они, просто у меня еще смежный бизнес другой. Я готов был начать работать. Но после того, как я сначала сам съездил, потом съездил вместе с управляющей компанией, я понял, что ну, я буду сталкиваться с специальными проблемами. Это недовольство людей, это то, что люди будут, какие-то придурки будут что-то выбирать. Мне вот эти проблемы не нужны. Ну и потом мне управляющая компания сказала, что, Саш, ну, мы договорились об одном, а факт факте ты веришь совсем другое. Mm -hmm. Вот как мне сейчас с ними работать? Александр, давайте по этому вопросу минут через 40 созваниваемся. Я еще раз соберу совещание по этому вопросу. Мы разберем более глубоко. Я, как мне, было, мне было важно услышать вашу точку зрения, да, ваше мнение. Вот, не только да, мнение наших сотрудников, разумеется, очень интересное мнение ваших для того, чтобы ситуацию решить адекватно. Вот. Поэтому мне нужно собраться. Вот да, с, я с... Понял. Евгений, я с... хочу подчеркнуть. Вот с... один очень простой момент. А... Ввиду того, что мне дали не совсем полную информацию относительно вашего решения, да, вот, я сделал, я принял крайне неверное решение. Вот. Сейчас я, получается, и работать в принципе начать не могу. Хотя, в принципе, я очень хочу, потому что ну, я уже вложил деньги. Вот. И, ну, а деньги, как известно, должны работать. А, ну, работа у меня не получается, потому что я повешу конструкцию, у меня будут проблемы с управляющей компанией, будут проблемы с людьми, мне не нужны проблемы. Я хотел очень простой бизнес. У меня есть монтажники, у меня есть договоренность с управляющей компанией, повесил, рекламодатель я найду и рекламой до этого занимался. Вот мне на самом деле этот бизнес понравился с той, с той точки зрения, что нету проблем никаких. Вот. Повесил, деньги капают. Сейчас я, получается, буду сталкиваться с специальными проблемами. Кто-то что-то выиграл, кому-то что-то не нравится, специальные жалобы, то все это объясняет. Вот. Мне вот эти вот проблемы не нужны. Вот, вот собственно говоря, моя, моя позиция следующая. Вот. И еще такой момент, а, Евгений. А, я бы хотел, чтобы мы с вами ну, в России живем, Говорили, вот обсуждали эту ситуацию не с формальной точки зрения, потому что меня ваша сотрудник Юлия вчера началась вот как-то к этому делу подводить, а все-таки по сути смотреть на вещи. Вот. Потому что вот этот договор, который мне дали на образовательные услуги, да, ну по сути, по форме это договор на образовательные услуги, по сути, это договор по улучшальному взносу. Да. Вот. Я предложил, что я работать как, э, в принципе, еще не начал с вот, потому что там ни договор не заключен, ничего не заключено. Вот, э, я бы хотел э, за вычетом каких-то ваших э, издержек относительно регистрации договора и деньги вернуть. Вот. Я не настолько богат, чтобы кому-то просто взять и подарить 400 тысяч. Вот. Работать? Работать. Э, пока у вас какой-то конструкции не будет, которая э, ну, будет подходить под, под лифты э, с, тонкой, с тонким основанием, я не смогу. Ждать я тоже не могу. Поймите вот. меня правильно. Поэтому мне бы хотелось такое решение, чтобы вы приняли, ну, ä, чтобы вы не руководствовались какими-то там формальными критериями, вот, а руководствовались тем, что на самом деле по сути происходит. Хорошо? Ну предмет разговора с нашими сотрудниками может быть только лишь в том, как они доносят информацию.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 Вот поэтому, Евгений, 60 партнеров Евгений. работают, 50 Послушайте, партнеров работают, 10 готовят, 5-6 партнеров приходят в месяц, и, и я как такой вопрос Евгений. получаю впервые, Евгений, и давай, надо давай, работать. Нет, я понял, ага. давайте, давайте откровенный разговор, я э, не очень хочу продолжать э, работать, вот. но и подарить вам деньги я тоже не хочу, поэтому ваше вот бизнес-направление пользуется большим спросом. Вы говорите, у вас 60 партнеров. Я думаю, найдется человек, который э -э, готов будет вот эти вот издержки терпеть, которые я терпеть не хочу. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы поговорили со своими э -э, сотрудниками не на тему того, что как нам улучшить конструкцию, потому что понятно, что вы рано или поздно улучшите. Хотя, я так думаю, что за те деньги, которые я вам заплатил, можно было, ну готовое решение уже сделать для тонких э, оснований, вот, пока его нет к сожалению. Мне бы хотелось, чтобы вы обсудили вопрос относительно э, возврата денежных средств с удержанием каких-то там денег на регистрацию договора. Я считаю, что так, так что с ними обсуждать? Я этот вопрос сам решаю. А, ну тогда они они-то тогда... они -то исполнители, а я собственник. Да, Все, они, они что они они сделают то, что то как бы, что О, кей, тогда, тогда, тогда, еще, тогда еще А я этот, а, я этот, а я этот, вопрос уже решил сам для себя, как бы он мне он непонятен. И как бы новых аргументов каких-то, которые принципиально меняют дело, вы меня вот сейчас не сказали на самом деле. Есть, кроме, кроме, кроме, кроме, кроме, кроме одного аргумента я не хочу работать. Не, Евгений, вот. Давайте так. Ну да, давайте. А, э, жизнь земля земля. Подожди, земля подожди. Как бы крутится, Жизнь не стоит на месте. Нам, нам мы понял, молодые мы... люди. Нам нужно двигаться, добиваться, развиваться, могу... развиваться. Для этого нужно сталкиваться с, с, с трудностями, решать их и, и двигаться дальше. Евгений. Давайте так, мы молодые люди, но я уже недостаточно молодой, мне не 23 года, а 33 О. Я э, не хочу, э, скажем так, Ладно. Вообще, на самом деле, то, что я хочу, то, что я не хочу, это вообще не важно. Важно то, что я получил недостаточно корректную информацию о вашем продукте в момент его продажи. Я считаю, что это самый важный аргумент. Если бы я понимал, если бы я понимал, я, вот я вам скажу свое мнение. Я думал, что у вас все четко, все ровно, что у вас под любую поверхность отработаны все моменты. Вот. И то, что когда мне придет конструкция, я уже заранее заказал этот нож. Вы говорите, что я не хочу работать. Я уже нож заранее заказал. Как я не хочу работать? Я уже на это деньги потратил. Вы меня обвиняете? Вот, может быть, у вас может сложиться впечатление, что я вот какой-то там, знаете, лентяй, которому, ну, вот, что-то загорел, деньги заплатил, потом в аббат потухло у него все. Не, не так, на самом деле. У меня для того, чтобы начать работать, все есть. Но я не хочу работать так, как вы мне предлагаете. Угу. Вот. Евгений, раз, а... а как вы вот представляете дальнейшее развитие, если вот мы не пойдем вам навстречу? Развитие? Да. Ну а как вы представляете себе? Вот вы считаете что я похож на человека, который вам может 400 тысяч подать просто так, Евгений? Вот вы, вы, вы Абсолютно не похоже. Конечно, ну, я посмотрю ваш профиль. Вот, э, я тоже занимаюсь, занимался дзюдо. Дискурс можно спортом. И как бы такой мужской профиль лица. Конечно, я как бы уважительно очень вам отношусь и ничего плохого. Евгений, дело не в этом на самом деле. Я-то я не хочу на это давить. Даже если бы на моем месте был какой-то ботаник какой-то ботаник. Я же не думаю, что вы зарабатываете на том, что к вам обращаются какие-то ботаники, которые там есть, платят вам полушальный взнос, потом их посылаете у нас правильно? Вы же на другом деньги зарабатываете. Я так понимаю, Конечно. что это солидная компания, которая планирует э, очень серьезно закрепиться на рынке и работать с федералами. Вот. Вам нужен серьезный партнер в Чебоктар. По определенным причинам я этим партнером стать не смогу. или поздно вы найдете такого человека, который им станет. Я не думаю, что вот эти 400 тысяч, которые вы мне вернете, они там очень сильно скажутся на вашем финансовом состоянии. На моем финанс... Не то, что на вашем, на состоянии вашей компании. На моем, на моем финансовом состоянии на данный момент это скажутся. Я не настолько богат, чтобы кому-то дарить 400 тысяч рублей. Такой вопрос мне надо решить. Такой вопрос да вопрос очень простой я же говорю евгений вопрос относительно затраты денег. вопрос который вы озвучили он это невозможно почему ну что, почему? я сказал ну, почему дело дело дело дело не в деньгах это а в принципе да. ну 60, 60 партнеров 60 партнеров работает до да? А Как бы один из 60 звонит и говорит, мне вот тут а, а, какие-то моменты не нравятся. Мы не говорим, ли? давай мы над этими моментами вместе поработаем и а, придем к результату. Если там есть какие-то нюансы, то есть в вашем городе вот совсем другие лифты, мы тоже не знаем, что там совсем другие лифты, как у всех, но мы не, но мы не говорим, слушай, там разбирайся как хочешь. Говорю, если у тебя совсем другие лифты, они как бы не вверх, я там вниз, и там вбок, не проблема. Мы сделаем так, чтобы кнопка вбок деньги, деньги. вы поймите одну вещь. Это все замечательно. Давайте а. тогда так сделаем. Вы не верните мои деньги, мы начнем работать. Как только у нас будут конструкты готовы, я вам эти деньги заплачу. Хорошо, давайте так Мне да. угу. этот, ваша точка зрения понятна ваша просьба тоже понятна, но это вопрос нерешаемый. Ну, то есть вы меня хотите, скажем так, хотите, чтобы я вам эти деньги подарил, правильно? Мы хотим, чтобы вы работали. Евгений. И мы хотим работать вместе с вами. Вы нам очень нужны. И Евгений, давайте так, ну, вот, блин, вот, мне нравится ваш оптимизм вообще, на самом деле, но вы же никогда не будете работать, никогда невозможно невозможно заставить человека работать. Ну вот, невозможно, конечно, конечно, возможно. Нам, нам, нам вы же сами говорите, что 400 тысяч для вас большая сумма денег. Ну, значит, нет, вы нет, сейчас нет, уже нет. потратили, значит, значит, значит, значит, их надо отработать. Евгений, Евгений, Евгений вы считаете, что вот вы можете, сможете меня смотивировать а, тем, что, скажем так, забрали мои, мои, мои деньги, фактически, скажем так, в заложники, вы сможете меня смотивировать тем, чтобы я с вами а, хорошо работал, -моему, Я это... никого не могу мотивировать. Я хотел бы, чтобы ситуация и рынок вас мотивировали. И... Вот. А если вы как бы если если это будет невозможно, то ну, по крайней мере, в ней не было других инструментов. Как, как, как, как вас мотивировать, так по-другому. То мы как бы, если это будет невозможно, вы решите, в ну, потратить 400 тысяч в никуда. И мы там через несколько месяцев поймем, что как бы ваше решение окончательно, uh -huh. то, конечно, мы найдем другого партнера в город. Ну, вот. и, насколько, и насколько, как бы, не знаю, вы, наверное, удивитесь, когда, в общем-то, в большинстве листов там, кнопки там, через 6-12, может быть, 24 месяца будут стоять. Не, Евгений, хорошо. У меня вопрос такой. Если вы так уверены, что у вас найдется новый партнер, почему вы, скажем так, не можете э, вернуть те деньги, которые я вам заплатил. Вы понимаете, правильно, э, я, я, наверное, уже 10 раз это повторяю. Э, если бы мне дали полную информацию, я бы купил э, полную информацию, я бы купил вашу, вашу франшизу, наверное, у меня не было никаких претензий. Мне полную информацию никто не дал. Мне сказали, что у вас запечатлено решение, которое отлично работает, которое ко всему подходит и которое вообще замечательно. Факт получается, что мы сейчас должны изобретать какую-то конструкцию для плоских оснований вместе с вами. Я же нет, покупал, правильно? Я же покупал совсем другое. Я покупал э, бизнес-идею, с которой я смогу сразу начать работать. Сейчас я покупаю возможность начать работать э, какой-то конструкции, которую еще даже по ней нет. Хорошо, Евгений, пятница пятницу день тяжелый, давайте так сделаем. Вы подумайте над моим предложением, я подумаю над вашими аргументами. Есть понедельник, давайте звоните, хорошо? Да, отличная идея, давайте до понедельника. Все, до свидания, хороших ночей, до свидания. Угу. Да, а, несколько вопросов у меня смотрите М почитал ваше экспертное заключение для управляющей компании вот. там такая есть интересная цифра это допуск 2 миллиметра а -то, есть, то есть максимальное расстояние от а панели лифта до а -панели. До поликарбоната должно быть 2 мм. Вот. Вы же прекрасно понимаете, что данный пункт экспертного заключения невозможно выдержать. А как вам экспертное заключение для прячи? Ну, ваша коллега не высыла экспертные заключения для управляющих компаний. Ну, я, знаете, не со всеми документами знаком. Я как бы такими больше стратегическими вопросами занимаюсь. Нет, не знаю, что, Ну, что хорошо, происходит. Что стратегическими вопросами туда. Евгений, <свят> вот у вас история была с Ульяновской. Так. Вот. Не ну, подскажите, чем она закончилась? <свят> ну, чем и чем? Телефончик вам дать Ульяновска? <свят> Спросите, чем закончилась. Я уже спросил, просто ваше мнение интересно. Ну, чем закончилось? И там на сайте арбитражного суда тоже написано, чем закончилось. Yeah. В общем-то. Позвонил нам, говорит, ребят, ну как бы можно розовый платить не буду. Ну, не плати, как бы. Uh -huh. Ну хорошо, спасибо, до свидания. Yeah. А в чем причина? Вот, вот эти, вот этим закончилось. А причина в том, что он не смог с справляющим договориться, по-моему, по-моему, я могу подзабыть какие-то моменты. Нет. Не смог с справляющим договориться. Наверное, не смог договориться. Вот. А нам, а, а нам сказал, что его заблокировали эти лифтовики. Mm -hmm. Вот. Хотя то, что его там лифтовики заблокировали, вот, видите, так, под вопросом. И суд, с точки зрения суда, что, в общем-то, все нормально. Причем суд по в Ульяновске был на его территории. Мы тогда не ездили ничего, просто предоставили документы, которые суд у нас просил. Да вот, нет, я, я я читал суд на самом деле. Вот. Суд там, ну, а, суд был на тему того, можно вешать эти рекламные конструкции или нельзя вешать их. Суд был на другую немножко тему. Вот. Вы он какой? Вот Меня просто интересно, вот эти вот экспертные заключения, которые вам Ульянов. Я а не знаю, я вот, я вот этот, я вот всех там деталей, честно говоря, не все детали знаю, не, не, не все обо всем. Ну как бы, если есть, задача там, ну выясняют это там. Просто Ульяновский, нет. я так понимаю, что в рамках этого судебного процесса предоставил экспертные заключения о том, что, ну, данная конструкция. Uh -huh. Какой вопрос мне надо решить, или или какой ваш вопрос я могу решить? Всё, что вопрос, вам, который, который вы можете для меня решить, я уже весь раз вам говорил. Вот. я просто хочу, чтобы мы с вами, чтобы вы понимали ситуацию, решаемый, потому что потому что ваши аргументы не но вы еще не услышали моих аргументов, вот, по крайней да, мере, в сегодняшнем разговоре. Вот. Вот я вам задаю вопрос, смотрите. А, на суде Ульянов представил вам информацию относительно того, экспертное заключение, относительно того, что нельзя использовать данные конструкции согласно определенным нормам. гостам там еще на суть вас. Вот. Вы mm -hmm. в ответ на это предоставили свое, как бы, заключение эксперта, но это даже не заключение, это комментарий эксперта. Вот которых как раз упоминаются вот эти благополучные 2 мм. Вот. Вот я вам говорю, что та конструкция, которая сейчас у меня есть, допуск 2 миллиметра в ней сдусти невозможно. Но вы мне говорите, что ну, у нас все ровно, есть экспертное исключение. Вот я внимательно его почитал, там написано 2 мм. Вот как можно запустить этот 2 мм, если вы под него подкладываете под только карбонат э, картонку? Александр, ну, видите, вы аргументы хотите за уши дотянуть, и при этом хотите, чтобы я с вами э, по за дотянутым аргументам угу, э, угу. Э, как бы общался в таком... А почему так, за уши Давайте с точки зрения закона тогда общаемся. Если вы мне аргументы с точки зрения закона отдаете, угу. а, то именно аргументы... Нет, далеко я Только в другом... Я сейчас с вами не с точки зрения закона общаюсь, я сейчас с вами общаюсь с точки зрения той информации, которую мне дали ваши сотрудники относительно франшизы. И... Вот. В этом экспертном заключении, на которое ссылались ваши сотрудники. Написано, что допуск 2 миллиметра По факту, по факту, 2 мм, ну никак не получается. Вы считаете, это не аргумент? Я не читал это заключение. Ну, давайте говорим сейчас. Я понял. Давайте так сделаем. Я сейчас, э, чтобы вам было проще, э, сделаю пенскрин этого заключения, и вам вот так вышло уже есть. Да, и там учеркните карандашком каким-нибудь. Да там прям пункт есть, там сразу будет видно, что сразу видите. И... Я потом перезвоню, хорошо. Yeah. Да, хорошо, хорошо. хорошо.